Вторник, 6 января, тоже следующее утро, температура был, прежде прежнему был, плюс 8, только вот по-моему на стекле меньше замерзла поэтому меньше температура на улице. Я не знаю сколько там, ночь, ничего не видно, фонарика нету, чуть попозже посмотрю. Короче, будете смотреть мой документальный фильм, не те развлекательные, которые в тендре на ютубе, а мой так печку затопил сейчас будет температура подниматься. почему дом вымерзает вот раньше я о, то есть вчера протапливал естественно вечером в это же время в 9 вечера было 20 вот так температура упала почему окна намерзают значит они холодные всю жизнь так было и в деревнях всю жизнь почему потому что стекло Просто прилегает к деревянной основе и гвоздиками там его крепится. Так не надо делать. Это наши так деды делали. Это неправильно. Что нужно сделать? Только чтобы стекло не прилегало к, к деревянной основе. А вариантов ну, могут, может быть множество. Вот я хочу что сделать? Естественно, летом раму вытащить, положить ее горизонтально, стекла вытащить, все это убрать, почистить, вот эту замазку старую брать, Потом герметиком промазать, вот так вот выдавить из тюбика, все, и стекло положить, не надо никаких гвоздиков. И тогда стекло не будет прилегать к основе. В моем магазине вот так я сделал, правда там не стекло было, а орх стекло. Ничего нету. А какая суть разница, А разницы никакой нету. Вот ну, там нету. Вот. Вот проблема. И будет, э, будет решена. Стекла уже будет как в евроокнах. Там, смотрите, ни одно евро окно не вот так вот не заиндевает. Даже если одно стоит. А почему? Ну, потому что стекло у них не прилегает. а они не знаю, что резина или что основа. И вот это желательно, вот эту раму, вообще она нахер не нужно убрать. Она только затеняет солнце. Вот цветы поставишь, а эта стоит труба. Зачем она, не знаю. Во всю эту самую стекло закажу, поставлю, меньше мороки. А почему вторая причина? Дом выстывает, а пол, он ледяной. Там было два пола, да, два пола. Чистовой вот, и ниже черновой. Такой черновой пол, он сгнил и упал. Почему? Дом, конечно, естественно, раньше, как его строили, он высокий, где-то но полметра был. Но со временем ушел, ушел, ушел, ушел. 60 лет дома, что же вы хотите. Ушел, и там вот такое вот пространство, естественно, близость к земле. Ничего не сделаешь. Черновой пол сгнил, упал. Просто я туда заглядываю, его нету, блин. Поэтому вот одна вот такая вот доска, она от земли мерзлой, переохлаждается, и все. Пол ледяной. Невозможно. Вот ходишь, босиком невозможно, в тапочках холодно. В ту зиму, я, вот когда были Аляски, я Аляски надевал, еще там две стельки ставил, чтобы не промерзало. Вот, а выход какой? А выход очень простой. Всю мебель выносить к чертовой матери, полы вырезать. Заливать бетоном, поднимать, чередовать с пенопластом, чтобы была подушка. Выровнять все, тем более, что печка вот, она же сделали, опять же, на этом полу. И снизу никакого фундамента не было. И получилось вот, он, вот так она, как воронка весь дом. ну Это обычно, как у всех, ну так же не делается. Печь всегда делается на отдельном фундаменте. А лучше, как вот сейчас делают, просто фундамент заливают под домом, тем более где-то вот, не знаю, на сантиметров на 30. Выше земли светоармированный или скальный грунт заливает всю эту подушку вот так вот полностью. И потом на этой основе дом делают, вот тогда, да, дом постоит, его никак не косят, не то, что у меня одну сторону подняла, вторую опустила. у меня дверь не закрывается, вот стамеской выдалбливал, чтобы ее закрыть, вот так было дело. Вот, еще что мне приходят мысли, вот в прорубь скоро будет крещение, в прорубь будет окунаться, вот. Для некоторых вроде ничего, заходит с улыбочкой. А некоторым очень холодно, очень просто себя перебарывает. И я не знаю, зачем это людям надо. А у меня другая ситуация. Я каждый день вот сегодня опять вылезал с трудом таким из-под одеяла. Ну, вообще. К холоду привыкнуть невозможно, учтите. Невозможно. Вот. Кстати, по крещению. Вот я в прошлом году, в январе, снимал крещение. Посмотрел крещение, как другие снимали, в других городах. И что увидел? А у меня крещение самое интересное. Да, там были богатые крещения. В Хабаровске, допустим. Стояли домики, где можно переодеваться. А такого нету. Потом просто в все, что хочешь, что и делай. Там играла музыка. Там был подогрев, там шашлыки были, не знаю, там батюшка воду крестил, неизвестно зачем, она же ведь уже святая 19-го, что он еще ее светит, если что. Много народу было, вот, у нас нет, у нас река, крест, такой вот ступеньки деревянные, да, деревянные, чтобы не поскользнуться и не приморозить ногой, ближе к берегу. Вот там где-то, когда вступаешь половину, ну, собственно, и все, и удовольствие. Ни шатра там, с обогревом, ни ночного освещения нету. Ночью тоже купаются. Вот посмотрите, у меня в крещении, э, крещение на моем канале есть. Там интересные моменты есть. Там интересные, даже смешные есть моменты. Чего у других нет. Какие-то скучные люди заходят в воду и скучно выходят. Ну, немножко там, может, кто-то там руками замахает. ой ой ой ну, бывает такое. Не, ну, у нас так, и и смех там, и, и, я просто не... И, в общем, откровенно пьяные люди, интересно, он шатает, он лезет в пророк. Че ты лезешь? Вот. И главное, не скорой помощи. Ну, ночью стояла полиция, по-моему, две машины. Ну, как они стояли? Сидели в машинах и в гаджетах своих. Вот это что... Молодой, да, что полицейский, одинаково возраст один, и все туда лезут. Это отличительная примета для меня. Вот если в гаджет смотрит, значит, у него, о, в голове ничего нету. Я что-то там вообще не смотрю на него. Если я выхожу в интернет, так я за информацией выхожу. Почитать, посмотреть, узнать что-то новое. Что там в гаджетах смотреть? В инстаграме картинки разглядывать. Погонь. погоня. Я на улице, пол девятого, температура утром минус 29. Вот это мой магазинчик, о котором я говорил, о котором раньше никто не, не знает, что такое. Вот я зашел, включаю свет, вот такая печка, горит. Что я сделал? Я вчера сделал ошибку. Прогрел, вот эта температура была вот здесь в магазине плюс 20. Закрыл все, ну думал хватит. Но... А, и вот такое пол ведерка в целях экономии угля засыпал. Ну, вот так уже разгорелось Вот. Мало. При минус 30 утром этого мало. Вот я и наэкономился. Почему? А потому что покажу, какая у меня температура. А тут всего плюс 11 плюс 12 будем считать вот так вот при такой температуре можно заморозить все на свете все цветы вот мои вчерашние цветы так вот <смех> включается освещение ну, не тянутся при такой температуре что ж будешь тянуться она все время э, свет был тут естественно всю ночь э, и тут был свет и там был свет цветочки, естественно, эта лампа не горела, вот так вот, при минус, то есть при плюс 12 они не будут тянуться, но это хреново, особенно вот этим растишкам, вы спрашиваете, зачем мне это надо, так вот, и я вам говорю, если вы никогда цветами не занимались, ни хрен в зиму вообще начинать что-то, только весной, а я летом занимался, но не дошло, о, кстати, показать. Вот я вчера сделал. Вот они. Вот. Ну, тут надо докончить еще. Патроны есть. И вот так она, линия, пойдет сюда. Вот. Низ отдельно будет. Для освещения. И буду вон те вот растишки э пикировать. И сюда прям под лампу ставить, и пусть растут. Э смысл какой этого? Вот январь, февраль, март. Они вырастут и начнется цветение, дай бог. А в апреле уже выходить не с утра, когда может быть там плюс 5. Вот, а где-то к обеду на ну, часам 11-12. Можно уже на велосипеды на рынок и продавать что-то. Или возле магазина поставить. Вот прошлым летом перед магазином стояли цветы. Я не знаю сколько это были. Цветущие, георгины, калы. Чего-то то не было. А сто машин проезжает, никто не заезжает. И реклама уже возле дороги. И заезд 10 метров. И видео я об этом снимал. Что ж вы, суки, сволочи, не, за, не заезжайте, не покупайте. Блять, лучше на рынок пойдут. Или цветочный магазин. Но здесь, блять, не купят. Вот такая вот система. Сейчас. Сейчас я вам покажу, сколько у меня дров осталось. А, кстати, я сейчас пойду за углем, что надо подкинуть. Так, выходим, идем за углем. Вот лежат дрова, ты вчера вечером привез. Днем вот такое дрединуш не будешь носить. Вот эти вот разбирали что-то там какое-то хозяйственное строение, лежали. Ну, на вывоз. Сейчас как раз праздники идут. Днем неудобно, что с палкой идти по, по деревне. Ну и что, пальцы на ногах, на руках стали как иголочками колод. Ну от мороза. Поэтому два раза сходил, было минус 25 где-то примерно. Ну вот, что вам показать. Вот мой уголь. Вот все дрова. Вот столько дрова осталось. Ну и тут чуть-чуть. Там вообще нету. В лучшие времена... Вот так вот было уложено, в три ряда стояло все это дело. А сейчас вот останется? Думаете останется до января? Январь, на январь хоть хватит или нет? Вот поэтому и ношу. А было тут два ряда, которых я принес. И тут был ряд полностью уложен, и тут немножко. Вот это все спалил. А, кстати, тут было два ряда. Сейчас один остался. В декабре вот этот ряд ушел. В январе я начал второй ряд немножко разбирать. На дом, на магазин. И еще меня ищут. Я не знаю, тут будет видно, нет. <клёх> нет, угля тут ничего не видно. Я краски не сгущаю. И реально ничего. Не, не хочу о себе ничего там выговорить. Вот сейчас 9 часов, но температура уже 23. Вот так, почему? Хорошая печка, угля засыпал, дров моментально нагревает, она же моментально выстоит. И будет, скажем, сейчас уже надо кочегарить и прикрывать, иначе будет все охлаждаться. И когда буду, вечер будет, вчера было плюс 11 вечером, я начал топить, но опять же до 20 догнал, и за ночь она опустилась, да. Плюс восьми. Кстати, на улице 29, как и вчера. Вчера, по двадцать 28 было минус. А сегодня 29. Ну, одинаково примерно. Это нужно, это весь январь. Фух, на крещение пойду к проруби, сниму, как люди купаются, и вы тоже посмотрите. Но я другое подумал. Вот Путина бы сюда. И не мешало бы Зюганова, и все правительство. И так же, как я бы они здесь жили. Я бы им даже кровать уступил, Путину. Ложись, дядя Вова. Почему дядя? Ну, всего на 8 лет меня старше. Вы подумаешь, не дедушка же. Это вам дедушка. Вот И вот тем лжепатриотам, которые за Путина. Вот сейчас бы, блядь, мне пенсия шла. Я бы дров купил. Пошел бы в магазин, что-то взял. Покушать. Сейчас опять же эту ячневую кашу, два яичка. Вот так вот. Нет, ну я бы хотел, чтобы он покушал тоже, что и я. Не красную икру и самую дорогую водку. И другие деликатесы там. А вот то, что я. Я бы тоже хотел накатить. Чего я накатю? <laughs> Тут вообще нету ничего. Вот так вот и живу. И все правительство сюда, которое, сука, думает, что все нормально, это у них все нормально. А народ вот так живет. Не весь народ, ну, я не знаю, ну куда хуже жить. <смех> я вообще не представляю. Да я не жалуюсь, понимаете? Я не жалуюсь. Смотрите, как я живу. Я просто констатирую. Я даже ничего не требую. А что требовать? Москва вон где-то за 9000 километров, а я тут. Че ты там потребуешь? На трассу идти, перекрывать движение, посередине стоять, как дурак? Ничего это не даст. Ну, два выхода. Или выкарабкаться как-то. Или сдохнуть. Ну, ну что выкарабкаться? Вот цветы сожжу. Дай бог, летом будет у меня торговля. Ну, опять же, что это на нем заработает, когда, опять же, блядь, эти цветочные салоны подкрывались, блядь, на каждом углу. И тыкают, тыкают. Главное у нас улица. И прямо, ну буквально, вот, вот так вот. Метр отступит и еще салон. Да также и не только салоны, но и магазины тоже. Все же к центру лепятся, чтобы только у них брали. Надо так. Магазин построил кто-то, человек успел за километр не подпускать ближе. Понимаете? И должна быть такая система. Вот у вас, кто слушает меня, умники, бля. Вот вы купили булку хлеба в одном магазине, вы не идите в следующий раз туда, вы идите в другой магазин. Если колбасу купили в одном магазине, в следующий раз уже в другой магазин. Идите, а то получается вот ваш любимый магазин, и вы туда все идете, идете, идете, идете, идете, несете деньги. А другие вот магазины, они просто вымирают и закрываются. Что ж вы в один магазин деньги несете? Деньги ниоткуда не получаются. Да вы несите в этот магазин свои деньги. Он не такой магазин будет, а вообще огромный магазин. Вот как тот умывальник огромный. Понимаете? Куда деньги несут? Да мне хотя бы, несите деньги, и я построю супермагазин. Что такое сейчас? Деньги давай, да и все. Хоть два этажа, хоть три построить. С удовольствием. Платим там зарплату, скажем, 100 тысяч в месяц, я не знаю, 150. Хватит строителям. И будут работать, работать, и все хорошо. Все, все нормально. Понимаете? А денег нету. Не то, что на строительство, на жратову нету денег. И все. Я не думаю, я не жалуюсь. Я, я просто констатирую факт. Даже вот то, что показываешь, вот это, и никто ни, ни рубля не скинет. На карту. Понимаете? Вот. Вот приходится выкручивать. Са. Вы скажете, где дети? А дети разъехались. Когда были маленькие, после школы еще, вот нужно было помогать им. Конечно, отсылал. Тогда у меня были лучшие условия. Лучшие условия. А сейчас, что детям? Семьи можно понять. У дочки там Внучки полтора года, муж гражданский, тоже, она не работает, он на таких работах, что сегодня есть, завтра нету, отделкой квартир занимается, но это так все ненадежно, что вот, я ничего претензий не имею, у сына там двое детей, опять же, снимает квартиру, ты хоть сколько снимаешь, ну, 40 тысяч получает, ну, и что, 25 за квартиру, вот, Двое детей, жена не работает, инвалид. Ну, нормально. Что, что с них еще буду требовать? Все понятно. Там другое дело, что меня забыли. Мог могли бы звонить, ну, могли звонить. А, вот я уж молчу, что приезжать в гости с внуками. Вот ничего этого нету. Ну, забыли папу, можно сказать. Не, не, претензий никаких нету. Будут деньги, буду им отсылать. Вот, хотелось бы и не по 5 тысяч ссылать, а хотя бы, ну, по 10 тысяч. И дочке 10 тысяч, и сыну 10 тысяч. Но их же нужно заработать. Мне лично, говорю, мне деньги не нужны. Мне не нужны. Мне просто, когда вот я, допустим, детям деньги бы целом, мне это приятно. Понимаете? Приятно. Людям делать добро. Вот. Ну а ихняя сторона Ну просто я считаю от природы такие Как-то равнодушные, черствые Как там папа, ну позвонили как ты папа там Я же не говорю, что помогать Я понимаю, что они помочь мне ничем не могут И не смогут Но хотя бы поинтересоваться, как я тут живу И ничего не интересно Ничего Вчера купил Капусты для своего рационального питания Сейчас просто Порежу на тарелочку и буду кушать те кто там пропустил это хочу чтобы путин вот сюда пришел и со мной жил тоже капусту ел ячневую кашу три жменьки в день ну и там пару яиц и при температуре пожил ночью плюс 8 и вся и вся вся дума все единоросы до единого вот сюда и пусть живут то что я ем Э, при той температуре, в которой живу, чтобы они жили, ну просто так э, да не на экскурсию я бы хотел, чтобы они по пожизненно жили вот я плохо живу, и пусть они, сука, живут до последнего дня если не сдохнут справедливости ради, что можно сказать, в армии было еще хуже там было не плюс 8 там бывало в казарме вот так вот, хух, сделаешь и пар идет, там около нуля и шинели не давали Типа солдат должен закаляться. Ни хрена себе. При нуле жить, выйдешь на улицу, а там минус 40. Ветер и туман. Это про что я говорю? Я говорю, город свободный. Вот там я служил, да. А было еще хуже, когда Сковородино. Там -то вообще, я не знаю, как люди там живут. Но мы там в командировке были, но опять же, зимой. Вот. Сейчас в новостях передавали штрафы за нарушение ПДД. Полторы, две, пять. Ну, вот так просто с потолка берут и, и кидают. Ничего не строят. Никаких ни заводов, ни фабрик. Вот только штрафы. А, кстати, э, вот там много штрафов. Значит, э, есть платная дорога. Если ты проскочил, значит, э, вот эту будочку, где оплачивают э, э, проезд по платной дороге, штраф пять тысяч. Нормально, да? А ведь... С самого начала, как нам говорили, вот есть государственная дорога, хреновая, а вот параллельно будут строить коммерческую дорогу. И что получилось? А вот что получилось. Вот моя любимая, моя любимая фигура из трех пальцев. Получилось, что ну, дорогу отремонтировали государственную, сделали платным. Послали, поставили шлагбаумами. Вот сейчас проезжай шлагбаум, пять тысяч. Нормально? Нормально. То есть экономику поднимать за счет штрафов. И ничего не строит. Это что? Это, это <смех> вообще, вот я вот, это преступление, да. Нужно называть вещи своими именами. Вот это э -э, капуста китайская. С ГМО, с пестицидами, с нитратами. Вот чтобы Путин и его, и вся дросня ела, вот, вот. Чем народом кормят. Но это одно, если китайцы сейчас, не дай бог, ну, скажем, ведут санкции, как Америка вела, да, Санкции. И не будет этого. И все. Мор будет. Все люди вымрут. Почему они не водят? А почему Америка водит? За Украину, да. Что значит Крым наш? Какой Крым наш в жопу? Какой наш? Вот посчитать. А, еще Хрущев, по-моему, передал Крым Украине. Ну, тогда был Советский Союз, там было другое время. Передал. И вот со времена Хрущева Крым и Севастополь был украинский и при Путине вдруг стал нашим. Ну просто отчербанили территорию. Все нормально. Эй, вы там, по ту сторону экраны, дебилы, на всю голову. Что это, нормально что ли? Ну давайте Камчатку пусть японцы оттяпают. Ну хотят же оттяпать. Пусть Сахалин отойдет кому-нибудь, я не знаю, Китаю или что. Пусть Приморье отрежут. Нормально будет тогда? нормально, да? Ну как-то Камчатку, Сахалин и Приморье отдать. Это же ненормально. Но почему Путин оттяпал у Украины кусок земли и, и, все, и, наш, и, и все хлопают в ладоши. Чего вы там хлопать? Это преступление. Дорогие мои. А как вы думали? Значит, Сахалин оттяпать это не преступление, а Украине кусок оттяпать преступление. Что там по Донецку, до Луганску? Что туда войска вводить? И главное нас спрашивает, ну это э, эти самые контрактники, Какого, какие контрактники? Когда я читаю газету в чите, где читай, где Украина, и все это документально на мобильнике снято, призыв налево, шагом марш на Украину. Чего на Украину? Линейные войска на Украину посылать? И вы тоже смотрите, смотрите. Да не путинские каналы, а альтернативные. Вот там правду говорят. А Путин, кто вам скажет? Им же, им же платят за другое, чтобы вранье вам, лапшу на уши понавесили. Ходим во всем китайском, одеваемся все китайском. Китайское, едим все китайское. Вот по капусте. Вот разве может быть такой формы? Плоской? Нет, почему? такой формы, а потому что сверху как нагрузили, в вагоне, наверное, вот оно и спрессовалось это само снизу лежало, ну это бог с ним а вот я разрезал, вот почему это чернота, вот я считаю что это нитраты, нитриты, ГМО и все такое, оно в центре все, хоть в яблоках, хоть чем э, скапливается ну приходится выбрасывать ну, выброшу вот это, потому что, ну что ж, есть там вообще черное все также по яйцам, чем их кормят этих курочек? Обязательно что-то туда добавляют, чтобы больше не слись, быстрее росли. Опять же какие-то ускорители, все это химия. Опять же едим. Кстати, на новый год взял вино, читаю, все в пределах норма Добавлен диоксид серы, ну как антиокислитель, чтобы вино не прокисло. Оно мне нужен этот ваш диоксид серы. Но с другой стороны, ну как без шампанского? Не знаю, Но ну тогда ничего, ну вообще не жить. Ну, ты получается, что ну, минимум вреда себе наносишь, вот это все вырезаешь. Не знаю, яйца, ну не есть яйца, вообще ничего не есть. Ну, не знаю. Как сказал, по-моему, один какой-то диетолог, лучше есть плохое, чем вообще ничего не есть. Ну, это точно, если ничего не есть, вообще умрешь. А так, ну лет, может, через 10 обеспечено тебе. Как хорошо было раньше, идешь летом по улице, запах такой. Это что значит? Это узбекские яблоки привезли, однако. И их берешь запах такой, ну все, и вкусно, и все. Китайские не пахнут. Ну опять же напичканы всякой ерундой. Потому и не пахнут. Вредные главное, вредные. Пусть не пахнут, ну чтоб не вредные были, но они же вредные. Там от коронавируса сколько умирает. Это цветочки. Сколько от разных онкологий умирает. Статистика где, господин Путин? Где статистика, сколько онкологии умирает? Сам то ты не будешь вот такое есть, черноту эту. Я бы тебя покормил самыми вот этими вот сливками. 2 января Путин подписал закон о своей неприкосновенности. Лично под себя... Создал закон. Теперь, какое бы он преступление не совершил, то ему, его нельзя привлечь к суду. Это правильно? Да нет. Я считаю, что э, если касается вообще президента, то это нужно вносить в Конституцию. Вот это вот не, недоработка единоросов. Вот я смотрю, вот закон они выпускают <кхе> штрафы, какие-то дебильные. Вот э, налог на, допустим, кошек и собак. Ну как ты их кошку, собаку посчитаешь? Никак. Но ну, это один вопрос. Вторая сторона вопроса. А зачем вообще это делать? Вы хотите легально, законно грабить людей? Ну кошечку завел? Что ж вы с ней грабите-то? А не знаете, откуда бюджет пополнить? Так стройте предприятия, стройте агрофермы. Земли что ли вам мало? Они, блядь, лучше китайцам отдадут в аренду эту землю. в Хабаровске, я слышал, на 80 лет в аренду отдали. Главное, в Хабаровске ничего не молчит. И получается что? Фургала посадили, закрыли, да? Весь Хабаровск ходит туда-сюда, туда-сюда. Чего вы ходите? Ну, чего вы ходите? Ходуны, блин. А получается, землю в аренду китайцам отдали. Все, все тишина. Ну, это понятно, что кто-то людей подталкивает а если к, к этим шествиям. А если не подталкивает, то и будут дома сидеть. Вот Путин под себя подписал указ о своей неприкосновенности, даже если он преступление совершит. И все тишина. Во-первых, это незаконно. Это Конституцию нужно было вписать. А то выходит чисто под себя, сделал закон ну, нормальный, а в прошлом году, я не знаю, сколько ему лет было, тоже, а может и в этом году, я не знаю. Ну, Короче, я так понял, что вот день рождения прошел, а на следующий день он подписывает указ о увеличении зарплаты себе и Медведеву. А так как он двум человеком вроде бы как не может сделать, он у всей верхушки этой, и еще не только себе, но и Шойгу поднял там всех, которые вот за одним столом пьют. И кушают. И кормятся от кормушки. А я считаю, что сейчас-то все преступно. Вот Сурков, заместитель, не заместитель, а помощник очередной Путина, как-то вот, вот, вот так вот, Но ну, неправильно он сказал, что ошибся. выскочила, наверное, у него, что сейчас государство Путина. Ничего себе, ну сразу вой поднял подняли журналист. Ну, правильно, какое государство Путина? че Личное, что ли? России, наверное. А он сказал, государство Путина. А я считаю, что так оно и есть. Это между прочим, его, ну, так, слово сказать, его уволили, да? Ну, уволили не за это, а просто так бы, как бы, убрали, чтобы ну, как бы, вот эту ситуацию разрулить, утихонирить. А ведь, действительно, России уже нету. Вы за кого будете воевать? России-то нету. Это не Россия. Это говно страна какая-то. Тут земля прежняя осталась. Смотрите, какие законы. С 85 -го года законы все нужно отменить. Сразу же, моментально отменить. <coughs> Взять Путин. Ну, когда он пришел к власти, 4 года, да? Ну, увидели, в Америке 4 года. И нам тоже. Ну, маловато. Сделали 6. Медведев это сделал. Ничего хочу сказать по Росгвардии Вот это не э, Росгвардия, а э, Во-первых, какая гвардия Я уже где-то э, Слышал такое Или видел, что гвардию нужно Заслужить, войну заслуживали А это просто назначили, да и все Подписали бумажку, какие они гвардейцы Они что, что сделали А, митинги разгоняют, ну да ну так бы написали, что подразделение по разгону митингов. Вы смотрите, в черной форме ходят, одеты, как рыцари древние. Каких они преступников будут ловить и как э, государство защищать? Чисто для разгонов митингов: дубинки, щиты пластиковые, все одето. Можно подумать, кто-то их там <coughs> что-то сделал им. Ну так уж одето, ну так уж одеты. Вот смотришь, какое-то звериное лицо, вот на фотографиях, когда он э, митингующих избивает. Ну, подойдут человек 10 к толпе, выхватят одного, да, вытащат и начинают дубинками лопасить. Ну, просто лежит человек уже на земле, уже подняться не может от этих дубинок, все равно град дубинок. И, я не знаю, на зоне это вообще, это, это, это они лицо не скрывают, их видят, что их снимают на мобильнике, и им ничего не будет. И вообще Путин подписал указ, сейчас может тебе застрелить и все. <клёх> и будет так же, как в Америке. И суда не будет. Почему? А ему увидели, показалось, что ты террорист. Что у тебя там что-то в кармане оттопыривается. типа пистолета. <клёх> и все. И судья, даже какой бы ни был, он справедливый. <клёх> единороссов не хватит в России. Чтобы каждый судья был единорос. Судья, какой бы честный ни был, что он может сделать? Вот закон. Что если полицейский выстрелит, ему ничего не будет. Машину взломает, ничего не будет. В дом взломает, войдет, ничего не будет. Ну, закон такой. Чем он будет руководствоваться? Своим мнением? Ну, будет у него мнение. Ну, и что он сделает, если закон вот такой вот? А кто пишет законы? Ну, правильно. Единоросы. Единоросы пишут. Не Дума, а единоросы пишут. Что-то непонятно. А по разгварде хочу сказать. Вот вы идете в Росгвардии, но вы ж, сволочи прекрасно понимаете, что это никакая не защита государства и никакая не защита народа. А наоборот, разгон народа дубинками. Если человека отходить хорошо, <coughs> это же все документально. Что ему? Здоровье прибавится. Интересно, вот есть статистика, когда люди умирают от дубинок? Так вот, по Росгвардии вы туда не идите. А если вам отдают там при... преступные приказы, вы же на Ютубе выкладываете маску одел, да и выложил. Как оно там на самом деле, чтобы народ знал. Вообще, честные, порядочные люди в Росгвардии не идут. А идут туда чисто за заработком. Садисты. Он, он садист по натуре. Лягушек в детстве давил. а сейчас вырос, ему денег нужен. А в голове-то еще пацанячьи мозги остались и мозгов вот столько. Ну все, дубинку дали, сказали, вон, давай, <с Quelquode> разгоняй. И пошел разгонять. Еще вопрос мораль. Родители, вот вы же знаете, что у вас сынок в Росгвардию пошел. Но ну, почему вы не отговариваете его о Росгвардии? Вот кто-то же выходит на митинги. Ну, выходит. Чьи-то мамы, папы. Сынки где? Или сынок в Росгвардии маску отдел на лицо и маму дубинка или папу, брата. Так выходит. И друзья куда смотрят. Сказали бы, или не завидуют. Вот, пошел Росгвардия, тысячи сто получает, а мы чего тут за 15 тысяч калуем. Так выходит. Друзья называется. И, наверное, с удовольствием сами бы пошли на его место или рядом. И охаживали бы дубинками. Как вообще можно людей дубинками бить? Ну, стоит человек, никого не трогает. Что ж ты дубинкой-то лезешь к нему? Ну, давай тебя дубинкой охажем. Тут стрелять будешь? Ну, давай тебя застрелим. Ну, разве это может быть такие законы? Вот Росгвардия. Для чего? Для избиения митингующих. За командой все. Это уже до того привычно, что приходят и бьют людей дубинками. До того привычно, вообще не знаю. И людям привычно. И этим росгвардейцам, читайте, садистам. Ну, это же не русские люди, фашисты какие-то, фашистской форме. Я смотрю, как рожи у них перекошены от злости, когда лупят дубинками. Я не был на митинге, потому что в деревне живу, какие-то митинги могут быть. Но <coughs> по фотографиям в интернете, ну, перекошены злобой. Это да вообще ублюдки какие-то. Вот скажи им, стреляй, и будет стрелять. В Новороссийске же в 62-м году стреляли. Стреляли. По Белому дому стреляли. Но стреляли по Белому дому. Где он? Наверное, тому хую дали героя за то, что стрелял из пушки по Белому дому. Ну, смысл какой, блядь? Такой же, как смысл Аврора. Ну, выстрелила Аврора. что, никуда не попала. Ну, и что дальше? Один раз. <сё�> смысл какой? Стрелять, я не знаю. Вот. Единственное, что к началу революции берет ребята на зимние только так а это что ну подъехал на танке вот что с белого дома с автоматами могут сделать против танка да ничего ну выстрел чего ты выстрелил сигнал какой-то был но ну, если Автора Аврора еще может сказать что какой-то сигнал к восстанию что пошли раньше не рация ничего не было но ну, ты-то выстрелил и все и уехал назад чего ты стрелял Бал, балбес какой-то офицерик наверно офицера посадили на водителя на наводчика на командира выехали Пальнули, как на учениях, попали в середину. Вот а чтобы не попасть в такую мишень. И уехали. Все. Смысл какой? Ведь все выборы Путина, почему он проходит? Ну, потому что все подтасовано. Если бы честные выборы были, он бы ни одни выборы не, не выиграл. Вот смотришь в комментариях. Чего только нет. Их все повально Сто процентов. Сто десять, сто процентов. Хоть двести да процентов. Все против Путина. Так да кто же за него голосует? Эй, вы, разгвардейцы, вы куда смотрите, а? Вас вот так вот через детектор лжи пропустить? Вообще, чего там в голове у вас, а? Вы подонки или нет? Просто сами для себя ответьте. Что вы выполняете приказ? Какой приказ? Преступный приказ? Любой... Приказ против народа, он преступный, вы знаете, или вам что, нужно разжевать? А? Тоже ФСБ, Литвиненко говорил, одно дело, когда сидишь в комнате и знаешь, что в соседней комнате сейчас пришли к твоему товарищу и говорят, надо того замочить, он идет и мочит его, это одно, но когда к тебе в комнату приходят и говорят, ну надо замочить, вот, это уже совершенно другое дело. Ну, и в результате что? Говорил человек правду. Ну, и все, отравили. Почему Навальному в чай радиоактивного цезия не подкинули, я не знаю. Думали, так все пройдет. Ну, недоработка ФСБ. Во-первых, там две недоработки. Во-первых, недоработка ФСБ, что мало сыпанули. Вот. Второе, что не рассчитали, что самолет может сесть. Не, не на конечной остановке. Они почему-то думали, что если э, курс самолета с пункта А в под Б, то он никак не может сесть в пункте С. Чего вы взяли? Но ну, это уже, говорит дебильность. И третья дебильность, когда Навальный сам позвонил своему отравителю, и ты ему все рассказал. Это смешно, Дорогие мои, <связывая> э -э как, вам, как вас вам обращаться, я не знаю, те, кто меня смотрит, те, кто еще не, вы, не выключил, кто растением занимается, цветами. Вы новости это смотрите, слушайте, читайте каждый день. Тогда будете такими же информированы, как я. Мне просто интересно, что происходит в мире. Почему вам не интересно? Я думаю, вам никому не интересно. Вот поэтому моя болтология. Понимаете? Ну, это что касается росгвардейцев, вот туда кто, собственно, идет, пишет заявление? Кто хочет там работать? Неужели они не видят эти молодые пареньки, которые в спортзал, естественно, ходят, наверное, думают, что они там Рэмбо какие-то, но вы не видите, как людей дубасят дубинками, а? Или вам что, это все нормально устраивает, все привычно, все хорошо? Так в России должно быть, да? Капитализм гребаный. Вы за моралью своей посмотрите, давайте вас такими же дубинками, вот столько вы, там 10 ударов нанесли, 20, вот вам 20 по, по тому же месту, 20 раз, вот вы 20 и вас 20, нормально будет, а? Почему народ можно бить, а вас нельзя? Вот интересный вопрос. Несанкционированный митинг, да? Да у них все они санкционированы! У, вас, у них только одна санкция, что вас можно лупить. Вот это да, санкции всегда. Даже без санкции. Все равно санкция. Придумали слово санкция. Какая санкция? Что, русского слова нету? <кхе> Санкционированы. Разрешенные, неразрешенные. Митинги вообще не должны быть разрешенными и неразрешенными. У них все неразрешенные митинги. Они бы вообще хотели, это власть, хотела, чтобы митингов вообще не было. Вот тогда нормально. Да митинг это должен был ЧП, только люди собрались, всех туда депутатов, сука, и пусть только один не придет. Сразу розгами ему, да не розгами, он, казаков много, кнутами его, и из депутатов под зад коленкой. Нечего делать, всех депутатов на митинг, спрашивать, что людям, почему это ЧП должно быть в масштабах страны, снимать главу, разбираться московская проверка, комиссия туда, что? Ну, давайте нормально жить, а? В нормальной стране. Но ну, этого же не будет никогда. <с> Потому что уже-то страны нет. Ну, нет России. Нет, это не Россия. Это какой-то говно-гондурас какой-то. Нет ни одного закона нормального. Ну, какой закон? Вот в последнее время укажите мне, э, э, да, подскажите, я что-то не знаю, какой был нормальный штраф, чтобы он в интересах народа работал. И какой нормальный закон? Вот это обнуление, что ли? Нормальный закон? Хм. А народ вообще за обнуление или против? А кто народ спрашивал? Ну, понятно, а кто такой народ, а?